Всем здарова! С вами Гидро-94 и сегодня у нас реакция на сын Дука. Новое видео на его канале вышло сегодня. Компьютерная игра про папиных дочек. По сериалу. Хватит печать! Папины дочки, что ж с вами? Что ж с вами? Это что, синяки? Ты что пьешь твои дочки? С Ты сделал спугов и брозину! Я спасу вас, девочки, держитесь! Сейчас только вставлю вас, а потом ему вставлю. Тут DVD-привода нету. Так, чертовы новый компьютер, куда вставлять-то? Так. с четыре точно не поймет диск. Так, отлично. Нет, нет, нет, неужели я опоздал? Галина Сергеевна, Маша, Даша и э, спортсменочка <с. <с. Ладно, поиграю на ноутбуке. Как тебя зовут? Ты можешь звать меня Большой папоч. Не влезает. Короче, зови мне просто отчим. Пуговка проснулась раньше всех, потому что сегодня в детском саду будет утренник. Однако из-за своего папы она может опоздать на праздник. Помоги Пуговке поскорее найти ее одежду. Что? Он прячет твою одежду? Он заставляет вас ходить по дому голыми? О, господи, да он же просто больной нелюдь. Девочки, просыпайтесь, надо бежать из этого притона. Галина Сергеевна опять до книжки читала? Будить бесполезно. Че воржать? Это не смешно ни хрена! Конечно, надо позна книжки читала. Когда я еще успевать делать уроки, кроме как ночью, если отец целый день не дает покоя. Женя, ну ты ты хоть проснись! Женя, дай мне, пожалуйста, носочек. Этот носок? Фу, О, он твердый. А кто вчера разбросал по комнате игрушки? Батя твой. Забили их. И тогда, может быть, получишь свой носок. Черт, ей промыли мозги, ее уже не спасти! Использование детского труда незаконно. Вот именно, Пуговка. Но зато домашнее насилие вполне. Так что беги одна, беги на волю, расскажи всем об этом ужасе. Пуговка не стала дожидаться, пока проснется папа. Она оделась и сразу отправилась на кухню, чтобы чего-нибудь поесть. Бедный, сголодавшееся дитя. Не волнуйся, добрый отчим тебя накормит. Что там у нас в холодильнике? Решил сделать из семьи культную секту! Но ничего, скоро этому придет конец. Нет, пуговка, записка не Даша. Не нужно у них. Зачем ты его будешь? Нет, тихо ты! Глупая, он сейчас проснётся! У него Как президент Эвили, умираешь. Он вроде опять уснул. Ладно. Ладно, окей, Пуговка была, не была. Давай сделаем это, раз это единственный выход. Папа не любит, когда его молотком бьют. Не волнуйся, Пуговка, он умрет во сне. Папа не любит, когда его молотком бьют. Да, да что ты зачастила? А ты любишь, когда тебе молотком бьют? Стоп! Да нет, это же безумие. Хотя, этот Воснецов вполне мог воспитать из своих дочерей покорных рабынь-мазохисток. Что же делать, как им помочь, если психика уже окончательно разрушена? А это еще что? Крем для задних ног? Для, для каких таких задних? Пуска уже собиралась выходить, но папа оказался не совсем готов. Помоги пуговке поскорее выйти из дома. Я все время именно это и пытался сделать, алло! Я забыл кошелек на работе. Мне не хватает денег на метро. А может я ошибаюсь? Может быть, наоборот, батя на поводу у своих дочек? они они. Раз он даже деньги на метро выпрашивает у пуговки. Что творится в этом доме? Да у него даже ключей от собственной квартиры нет. Это же край. Вы знаете, поиграв в эту игру подольше, я и правда пришел к мысли, что эти дочки общаются друг с другом, как сущие твари, и что их батя на самом деле абсолютно безобиден. Что это за родственники такие, которые не дают воспользоваться розеткой? Не мешай, пожалуйста. Которые обливают друг друга водой и вечно в чем то обвиняют? Они держат в в страхе весь район, но заправляет всем по-любому их адская бабка. Не-не-не, даже не бабка, а ее якобы домашние пауки это инопланетные паразиты, взявшие под контроль разум всех женщин в доме. И если их не остановить, то они рано или поздно завладеют миром. Хотя, может быть, это просто отстойная игра, про которую я пытаюсь сделать смешное видео. Да, это отстойная игра, про которую ты пытаешься сделать смешное видео. И получилось так себе. Если вам понравилось, подписывайтесь на его канал и на меня если хочется больше реакций. До следующего видео.